Издавно жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими. И православные. Я тоже русский, блин. Я живу в этом государстве. Я живу в этом государстве. Вот в свое государство. Ваши, ваши проблемные до вашего государства. Это где-то 12 км в Орштепьевке стоят две бмпшки, а кто такие, что они делают, непонятно. Слава Украине! Ага, все понятно, раз не здоровается. Скажи слово, поляница! Какие учения? Вы что, россияне? Какого фера вы тут работаете? Ну, сейчас наш с вами разговор ни к чему не приведет. Вы оккупанты, вы... вы фашисты, вы... вы пришли на нашу землю. Хорошо. Какого фера вы пришли? Вы... С оружием к нам. Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь прячете. И вас, дураки, блядь, ставят, чтобы вы шли отсюда. и вас уже, блядь, никто не вывозит. Вы воняете сюда. Вот Нам не нужна, грубо весна, нахуй. Мы сами разберемся. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Скажи туда Путину, спасибо. Спасибо. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас Я теперь есть сразу. где жить. Словили русских нахуй в подвале у нас во дворе, с автоматами, со всеми он военных тянут. Соконоп, вот, хлопцы. Украина побеждает. Хотел занести наш трамвай, проехать в Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Сломались, пацаны. Сломались. Да, Можно тащить да. на Россию обратно. А, -а, -а. а вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Да, нет, это, да. Твоя задача подразделение. Так, уничтожить нацистов и бендераться. Ты встретил за это время нацистов и бендераться? Нет. Я прошу прощения всего народа Украины. За что? что да, зашел на да, Украину. Ты думаешь, мне по приколу, блять, а каждый день могут бегать в погреб, нахуй. или что? Или ждать, пока что-то прилетит, блять? Но если будут ебашить, нахуй, ну извини меня, я буду защищать всю дверь, нахуй. Нет. Цей танк теперь уже не поедет. О, трога скармусь, это колгосб заберут. Дима, -то. тут мало что пригодится в хозяйстве. Да. Да, земелька наша. Пакельна, не холочуть вони. Ось Мартинівка. Знаешь, какая-то плохая Мартинівка. А Тританка — и есть. И так поступают в каждом селе. Пацаны, вы белорусы, что приехали до меня? Я дома, блин. я белорус, именно. я только, это тоже в кто Украина, блядь? Я вам предлагаю складывать оружие, блядь. Пока мы не пришли, вас не попалили, блядь. То есть я живу тут, живу. Под сердце, сука, Ты что, нахуй? С Корюковки, под Корюковка. Скорее всего, что будут возвращаться назад. Начина плохана. идут задним ходом. Корюковская громада не пустила их в место Карюки. Людей...